Чувак, ты думал, что я наберу аудиторию и буду пиарить всякое говно? На этом канале будет только самая полезная инфа. Если ты, мамкин инвестор, подписан на мой паблик ВК, нажал на кнопку получать уведомления и не пропускаешь годную инфу, то ты знаешь, что на моем канале наш отечественный русский ютаб Отключил возможность стримить, поэтому я завел целых три канала. На YouTube, для стримов по трейду. А для тех, кто любит посмотреть на будущих киберспортсменов, ну или просто хочет со мной поиграть, есть Twitch и Good Game. Все ссылки в описании и группе ВК. Эй, че, кого мой юный трейдер, у тебя ничего не получается? Думаешь, что трейд умер, а на долгосрочные инвестиции у тебя денег нету? И ты сейчас пришел ко мне и ждешь, что я спалю тебе топовую схему, так как я трейдер? Ага. Не, нифига. Но все гораздо лучше. Я научу тебя искать свои собственные схемы трейда. Ведь лучшая схема трейда это та, которую ты придумал сам. В этом видео я расскажу тебе, как правильно пользоваться этими трейдерскими таблицами и как правильно искать схемы для трейда. Для этого ролика я выбрал таблицу сравнения цен от КС. Go back, так как, на мой взгляд, она самая дешевая и самая удобная в использовании. Если вы только начинаете трейдить и у вас нет начального банка, то вы можете пользоваться демо-версией этой таблицы. Она ничем не отличается от полной, но в демо вам покажут вещи только до $2 по опскинцу. Ну а если ты не такой, как все, и у тебя другие комиссии на сайтах, то зади во вкладку настройки и поменяй данные параметры на необходимые значения. Возвращаемся к нашей таблице. Если для тебя трейд КС умер, то ты можешь сменить игру в крайнем верхнем окошке. Переходим к сервисам. Тут предоставляется большой ассортимент сайтов, различные торговые площадки, обменники, рулетки. Короче, выбор большой, и каждый сможет найти себе схему по душе. Окно обновленное n минут назад я использую только во втором сервисе на который завожу вещи чтобы если предмета нет на этом сайте очень долго таблица мне его не покажет так как цена уже могла измениться в окно от n предметов наличия я всегда вписываю единицу и использую только на первом сервисе так как мне важно чтобы предмет был на том сайте откуда я его буду брать следующее окно до n предметов наличия можно использовать тогда когда вы знаете конкретное количество предметов для оверстока на данных сайтах допустим на swap.gg примерно оверсток 20 то есть я вобью в Окошко 19 и тогда мне таблица покажет Предметы, которые еще не находятся В оверстоке. Ну а следующее окно будет Полезно для тех, кто трейдит с Обскинсом Сюда вы можете написать необходимое Количество продаж в неделю для вещей И вы будете уверены, что выбранный предмет Достаточно популярен и его Часто покупают на Обскинсе ну а в окне автообновления таблицы ставим 5 секунд и нажимаем на тумблер, чтобы в нашей таблице была только свежая информация о предметах. Еще одна очень полезная функция таблицы – это выбор бота на определенном сервисе. Она может сократить время при выводе скинов сайтов, где есть баланс, так как обменов станет меньше. А для обменников без баланса она является жизненно необходимой функцией, так как нужно сделать обмен на одном определенном боте. А перед примером использования таблицы я расскажу вам, каким образом я ищу схемы для трейда. Я просто сижу и пытаюсь подобрать идеальную комбинацию сайтов, не обязательно, чтобы это было именно два сайта, их может быть хоть 10. Главное, чтобы ваши затраченные силы и время стоили вашего результата. То есть, если вы тратите 3 часа, чтобы сделать круг с 5 сайтами, а получаете всего 5% профита, то это говно, а не схема. но ну, вы поняли ход моих мыслей. И точно так же посидев минут 5, я выбрал схему КСМАНИ плюс Трэддит ГГ. По данной таблице я взял предметов на 10 долларов 81 цент. Потом я поменял сервисы в таблице местами и начал искать вещи, которые было выгодно взять на Трэддит ГГ и залить на CS Money. Мне очень КСМАНИ повезло, и я нашел на одном боте сразу две выгодных эмки. Вывел их, и получил на CS Money 11 долларов 86 центов. Мы заработали 1 доллар менее, чем за 10 минут работы, что составило примерно 9% процентов профита. Надеюсь, вам был полезен этот гайд, а если это действительно так, то поддержите меня лайком и подпиской на канал. Также участвуйте в розыгрыше трех ключей от кейсов CS Для этого вам необходимо подписаться на канал, поставить лайк и написать в коммент под видео ваш ID в ВК. Победителя я выберу через неделю на стриме с помощью сайта ком Делитесь своими успехами в комментариях под видео или предлагайте мне свои посты в мою группу в ВК, я все опубликую. Всем удачного трейда, всем пока!